О, после Лего Динзюстиня. Голова, блин, что не хотела вставать. Надо умыться, сходить. О, душу приму. Так, все, можно выходить. Это что там? Это что, елку поставили? Да, Ё-моё, это сколько я спал, сколько я спал? Не знаю. Два дня, что ли, нифига не быстро им поставили. И подарочки какие-то здесь. О, подарочки. А, тут ничего пока нет, может поставить скоро когда-нибудь. Так, что мне поесть? На пироги уже не могу их съесть. Надо купить что-нибудь, пойти пирожки, какую-нибудь другую еду. Надеюсь, сегодня не будет снова никаких аккум. Я хочу купить галеты, может быть. Или хлеб. Банановый, фу. Или были банановый бананы. Так, наверное, я куплю хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб, хлеб. Хлеб. Купим себе 32 хлеба. Из пшена. Обычные это не в. Ну, ну, очень долго мне ж... Так, покупайся хлеб. Я уже кушать хочу голодный. Так, ну, поедим хлебом. Беремся. Ладно, пойдем с тобой. Тут до школы прогуляемся. Три. Три. Три. Возьми кольцо Альянсу, надень его. На, -х -х -х -х -х. Тупу, на кофте моя. написано три. Передача. Потому что я три. Люблю мою цифру. Передача. У передача. Ты мне передал силу какую-то. Раз, два, три, третью силу Лети, мой маленький Акума И вселись в ней Держи Я такая классная Теперь я могу управлять сама собой Что это за... Наверное, то, что передалась ко мне сила Мне какой-то такой нежный Прям вот если выйти на свет Такой вот Оранжевый желетик такой на мне, на туловище. Ладно, что мне надо забрать, что сделать? Забери талисман, мистер Бага. Так. Так, все, возвращаемся с школы. Так, хлеб сюда.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 Чё, ничего? Угу. Плохо, он сейчас студии, бешеный. Да, Плохо, да. бешеный Но, блин. Так блин, надо быстрее. жалко. Трансформация. Подождем, герои. герои, вы видели появились новый злодей? И видно, когда он попадает в кого-то, вы становитесь придурками. Хочешь переполохом? Нет, не хочу. А веном? О, отлично. Ну, давай, ждем мистер Баг. Где же мистер Баг? Где вы? Чеш вы? А где этот самый? Его спасаю, венбак. Надо пострелять в мышь. Он там сверху. Мне вообще она жалко, мышь. Нет. Веном. Жалко, бежал. Веном. Ха-ха-ха. Блин. Не забываемый хороший. Веном на мне не работает. Так, чт. Нет. Не смей. По ты мне попадать. По мне нельзя попадать. Много не попадай. По так, Пу сваливаем по-тихому, и грустим. Пусть котик. Смешно, надо этом, на, на это наблюдать. Как раз мышка взаглушается. Так, так, так, так, так. -так. Вот он. Что в происходит. Пусть кот. А, мистер бак наконец-то появился блин реально наконец-то появился я думаю думаю раз... не появишься да так я думал да трансформация так бей, бей, бей, бей, бей. <соцентричный> с какой у меня использователь... а. царапай, царапай, как ты мне используешь мама рапать рапать давай лишний котик кажу естественно Ланг, а буржбури? Мг. Ну иди, может в тебя быть переполохом попасть бы и попасть попади бы. Так. Как тебе идея объединить? Ну почти все. Ладно, ничего пока а где не делал. И где колодный мышка? Что за бесполезная насмешка. А, вот она. Может, можно на мышке применить. Хотя мышка и так бесполезна сейчас. Лучше Мышь ничего не делает. Мышь в да, Ну ты куда? Может, тебе. А, вот и герой наш. Привет! Знаешь, тебя переполохом. Да, давай. Попади ты для давай? начала. Давай. Где ты? Тут надо... Я объединил все, талисманы, которые у меня были. У Ну и ладно. Пусть пока... А, нет, он не... Так, так, так. Иди-ка отсюда. Не смей по мне попадать. О, какой-то еще человек. Давайте в него посмотрим. Что за человек? Человек. Какой-то новый. Человек. Новый человек, отлично. Ну, что, за человек? что ты мне как сделаешь? Пчела, боже. Как раз беззащитный. Тихо ты бомбь. А, как тебе, ты хорошо, человек? Теперь ты, ты... будешь с ума. Ты, ты можешь двигаться? постепенно сходить с ума. Двигайся. Как ты это сделал? Никак, mm -hmm. просто двигайся. Да. Не надо уходить. Кто сказал, что меня э растерут, Если у меня ну, Ладно, тогда ты овезум. Так, кто а, сказал? Если в тебя Перебор, не кажд... Да, но может, Решки. ты не сможешь трансформироваться или использовать свою силу, ну, или сойдешь да, с ума как кот, или еще хуже. Но ему так, надо попасть в тебя, поэтому он ничего не сделает. Вообще твоя переполоха. Ну, в принципе. Сюда. Hm. А! Где пчел? Пока. Где Нет! Где этот обезумевший человек? It, это, человек. Mm. это не обезумище, обезумищий а человек potato, это. Вот этот кот. Он вообще-то кот. Эй, ты! Я в же попал. Ну ладно, попаду второй раз. Почему? Так, Мышка а, О, Привет. Тебя пойдем. Пойдем, пойдем, быстрей, быстрее, быстрей. Идите сюда, куда вы убежите? Быстрее за мной. Там, там, вот, там кот, еще, еще... в канализацию прыгай, в канализацию. Я их так уже сделал, канализацию Ой. давай. Я прыгаю. Ну, Давай двигаться. в канализацию быстрей. Куда вы убежите? А? а ну я уже. Ах ты! А сейчас опадешься. Скоро кто-то детрансформируется. Надо его поймать. Держи его. Куда вы? Сюда иди. Быстрей. Влази. Я трансформация. Прыгай. М -м. Сюда. Сюда. Сюда. Сюда уходи. Тихо. Где? Тихо. Я откуда знаю. Так. мне надо кое-что тебе дать. Не Подожди исчезли. только. Мне надо это найти. А... Так, это не в этом ящике. Стоп. Нет, это не в этом ящике. Так, это... Стоп, это Что там за... Так, вылази. Остается последний ящик. Вот это... Так, он не сможет сюда пролезть. Держим. Влияй. А, на Камммбер. Ну, я тебе скину командир, слепой, что ли? Ч ж каралан? Лак, ешь, держи, командир. Бакмо, объединитесь. Ну ой, ой, факмо, объединитесь. Вс, влазим. И теперь я. Ну, короче. Ту-ту. Да. Туту. -ту. Ту -ту. хм. Добрый день. Так, все, уходим, уходим отсюда. Туда, туда. К дому Адриана, давай. Мы то их там и подловим. Попробуй сломать. Попробуй. Пойдем, у меня есть план. Так, я... Иди быстрее сюда. Я тебе позвоню сейчас, чтобы они не слышали. Алло, иди, короче, в дом Адриана, я их там отвлеку, а ты потом с крыши прыгни на эту злодейку, используй катаклизм на е ссм, шесть... э -э -э -э. не едим. Ой, вот. привет вот. Ладно, так уж и быть, я сдамся. Иди Возьмам сюда, речную. злодейка. Изумный. Я сдамся Давай я сначала только в тебя нет. выстрелю. Стой! Нет-нет-нет-нет-нет Нет-нет-нет. Не стреляй. кроме того, чтобы ты до трансформировался, я тебя не стреляю. Атаклизм! Ага, ты что это сделал? Что это такое? Он разозлил... Это синтимонстр. Выражник! Ты тоже не Ты будешь тоже бешеный. Нет, это синтимонстр. Да, я буду бешеный. Мне кажется, что это была плохая идея. Ничего, мы же не знали то, что это Синтимонстер. Тебе не спрятаться в щите. Так. Сваливай, сваливай. Ты решил, что попало, попало переполохам по Бражнице? Ой-ой, Бражник, бедный праздник. Ну, не может и не Бражница, а не Брадная? Но... Хм. Ой. Она обезумела. Ну, как раз ты. Иди сюда, ага, я попаду тебе тебя миллиард раз. Мне интересно, как Бражница будет с этим справляться! Ой, наконец-то! Ну, а нас не может пойти... Я не а, сюда. Ты, ты что, не может детерсормируться? Она не да, сможет она. его изгнать. На, неё, на ней переполох. На этой бражнице. На ней переполох. Он, попаду, он не сможет себя. изгнать Аккуму да. и вообще не сможет больше а. использовать силы. А. Или трансформироваться, может быть. Но но сейчас, но сейчас Ой, привет, трога. привет. Нельзя а. по мне попадать. Если попаду. Нет, нет, нет, давай, пока. Что? А а а... должен... Границы? А она... Не Иди выходите сюда. за границы, а вдруг это опасно, помощь. вдруг мы тоже сойдем с ума. Что, Надо что-то придумать. Пора использовать. Иди сюда. Надо быстрее куда-то отбежать, чтобы супер шанс вот это, безу безумный, как, э, а, монашница безумная. супер шанс меч а, меч. а что мне с ним делать я не выйду не пока покажу. ха неудачница супер шанс что мне с ним делать не помышки, или... нет а. она, она я разведу тебя, я а, уже два раза тебя пропал. Да, Отлично, когда-то не надо. Здесь, сюда, да, я доберу твой талисман. Мишку. Отдай мне свой браслет. Безощадная мальчика. Где а ты? Рос? Отдай ну, мне окей. свой браслет, я уничтожу тебя. Просто да. Ааа, что ты стоишь? А, что Что-то не то. А, Просто отдай, иначе я умею чему Ты меня унич... Попала в меня, иди сюда. Мне кажется, занадобит это отойти на венеточку. Я уничтожу тебя. Мне кажется, что ты это нереально сряд ты это сделал. Ненавижу тебя, человек, да ты? Ты мне, посмел меня ударить? Да я тебя... Убью тебя. Прекрасная Это идея, вот соединить мне а калки тали... О, и все опа, талисманы соединить, которые у меня есть. Да, мне надо. Сиди калки. Давайте, отдавайте а. талисманы, иначе я а. так, Ах ты быть, человек, сейчас а -а. я тебя на шашлык поджарю. А давай талисман свой, а. хотя бы ты Ведь кот. И пошел от тебя. Я не кот, я мультинуарс, Да мне без а. разницы кто ты. Да мне а? а? без разницы, а. ты кто Валяйся там. Точник. И, вот, э -э, сейди, Ух ты, я узнаю, кто ты, ты под что? твоей маской. Уничтожу тебя, так, неудачница. Ой, Вы не сможете никто трансформироваться. Я узнаю ваши личности и заберу О, ваши талисманы. стану самым великим носителем камней. Отдавай, время идет. Су му Су му а, тему, а ты знаешь, что ты можешь а, найти с него вот это безумие и можешь а, барьер еще у... Вот ладно. Я больше барьеров мне даже... Одна, я с тобой... <рив> а барьер вылеченный бесполезный. Огромное а, спасибо. <рив> мне жалко слишком. <рив> <мыши>. Покаду <рив> переполохом. Yeah. А ты сначала меня найди, мою настоящую копию, потому что <рив> я, <рив> я уже <рив> сделала разделение. Да. Но рост-то бы уменьшился бы. Сейчас найду способ. Нет, просто уничтожить вас всех. Все. Да. О, ну хорошо. Сейчас вешаем, я уничтожу тебя. Ты неудачница. Суперкат! Мне нужен не твой стоит. талисман. Если я талисман, если ну, я загадаю желание, я, я, я, чтобы нет, вы нет, в часть да. исчезли. Нет, нет, лучше нет, нет, нет. Слушай, ты сейчас сама исчезни то же самое. Если я отдам ему талисман, я думаю, что не М -м. надо. Лучше мне отдавать талисманы. Я их не а, я тебе скажу, может ты а, из него бешенство берешь, потому что он слишком безумный. Почему? Это мне только... А у ну, тебя на две yeah. Yeah. Почему Это у меня мошенник. еще есть... Миша... Миша, есть... Ну, иди, Лишь, сюда, иди сюда. Иди сюда, вонажник. Отдай мне мою вещь одну, которую я тебе дала быстро. Зачем? Отпасть, я сказал. Быстро давай мне. да, послушайте, Отдай мне. Мой... Как да. у меня есть защита, теперь я могу детрансформироваться, и сила на мне не сюда, работает. Ой, что, Детрансформация. Да. Дики, давай. Шип. У меня есть план, великий Сначала план. Сначала попали. Так. Мало, да. ну, так, по надо должен... телепортироваться, взять. Талисман Банникс. Потом прийти из Банникса, взять талисман <сосы> а, собаки. <сосы> Прекрасная идея. Калки, открой портал. Калки, ну, спасибо, я тебя покормлю <сосы> но позже. Флав. Отлично. Спасибо, кстати, что в тот момент Ах. подарил меня с Хорошо, что теперь весь город бешену. Так, а быть, э, бешен... так, теперь у меня талисман собаки тебя... есть. Это всё, ты трансформация. Ты... Вообще, это тебя... Тики, давай. Понятно? Тики, унесусь Барк, ]ся. слияние. Так, у меня что есть мячик, у меня есть мячик. Еда. Теперь объединим... А ты у него ответ. Потому что я ему Тики. Съездить. Так. Только ответ у него есть. Тики. Э, тики. Парк. Ты... Флав. Слияние. Да -да -да. Привет. Ну, ты же Иди сюда. Что? Что ты прыгаешь? Ты я не обезумел. У меня есть защита моя. А -ха -ха. Я не смог. Стрель, давай. Кстати, отойди. А, мне пофиг. Самый, а что там Не у тебя за оружие? Покажи. У тебя кроме Но... этого нет никакого оружия? Есть. Место да? Ну иди. Да. Тебе... А, ну все, ладно, я пойду. Мне просто нагло хочу сделать. Все, давай. О, мне ладно. пора идти. До свидания. Ты пока там ходи. Апорт. И... Оружие у меня. Нет, почему я, так. я не могла Теперь ты не сможешь использовать свою силу без оружия. Ну, иди сюда. Я проиграла, Неужели... Неудачница. Советую отдать свою акуму теперь. А нет, нет, нет. верни. Ты... Ну что? Может, ты отдашь по-хорошему свою акуму? Владу, Ты уже бесполезный. Да. Калки. Флав, Барк. Растеляемся. Так. Супер шанс. Где А вон она. Пора изгнать демона. Чудесный Мистер Бак. Так. Ну Маринет. You... Ты 100% Синти Монстер. Ну-ка, давай свою Акуму, Синти. Синти фигня, наверное, находится... Наверное, находится у бражника. Ладно, гуляй пока. Тебя скоро изгонят, наверное. Даже наверное скоро. Даже по щелочку пальцы. не пора, получилось. А, пойдем разделись. Не мне нет. даже быстренько Давай мне Все, давай, мне пора. Мне тоже. Так. так, должна скоро пропадет. Трансформация. О, надо сложить все. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Нет, сюда. сюда. сюда Пойдем знакомиться с людьми. Кто там приехал? Кто-то новенький. О, привет, новенький. Как тебя зовут? Привет. Ваня. Ладно, Ваня, вот там моя пекарня. Если хочешь там покупай, ты. Если у тебя денег нет, то я могу дать тебе. их. На те хлеба да. поешь, хотя бы. Ну, иди работай, пойдем, покажу тебе место работы. Привет, Ваня. Так, смотри, здесь сидит торговец. Осенью зимой там товары запрещены некоторые, ты видишь. Ты можешь яблоки, также можешь и рыбу, и удочку. 15 тысяч удочка стоит. Я могу, конечно, тебе наскребить, скрипсти 15 тысяч. Как скрипсти? Как бы я... У меня есть 15 тысяч. Могу тебе купить удочку. Ладно, куплю тебе самую дорогую удочку, так уж и быть. Деньги некуда убивать. Вот хотя бы тебе дам. И вот, идешь, зарабатываешь, потом мне дашь, Сколько там удочка стоит? 30 тысяч потом, когда заработаешь, отдашь. Кошелек потом купишь себе, все такое. Вот такие, как у нас кошельки. Ну все, иди там рыбачий, там вон есть пруд у нас. Пойдем, ребят, покажите ему, где там пруд, где там рыбку. А, Нет, не в фонтане. Пойдем на речку, да. на океан, на речку. Да, да. Вот, смотри. Здесь берешь вот так. Я топориком сейчас быстро все. Топориком все можно делать. Ну все, и рыбач. Рыба тут как по маслу рыбачится. Да лови ты уже вон ловится. Я рыбу пропустил, что? пропустил, взял рыбу, без. О, и вот продаете. Да. Смотри, еще есть один заработок. Смотри, пойдем. Надо, надо. Вот археолог. Тебе Видишь, кто, тебе может выпасть вот это все, и вот это ты можешь все продать. Ставь. Лук очень а тут раньше продавалось сердце море, она тоже выпадала. Ну, очень много стоило. Не, мне кажется, тоже обычный лук это очень дорого стоит, потому что его очень, очень сложно. Да, обычный лук дорого, но его так не сделаем. Ну, наверное, скоро делать. Да просто выпадают. Все, иди рыбач. Рыбач. Я пойду в банк. Мне там надо... А нет, надо забрать день, полу... все заработали в моем магазине. Тут, кстати, мой магазин есть. Что-то заходи, покупай. И там очень дорого. Да, поэтому не, не покупай. Ну, когда деньги появятся, покупай. Короче, сюда такой цвет красивый завезут, поэтому не пропустите. Так, всё, пойду заберу. Привет, Юль. Что там по деньгам?